Всем салют, с вами Владимир. Сегодня воскресенье, а это значит, что начинается очередной конкурс на канале Китай стал ближе. Спонсором сегодняшнего конкурса будет молодой, но очень интересный канал Puzzle Off. На канале вы можете ознакомиться с 3D-головоломками и металлическими пазлами. Воочию сможете увидеть процесс и методику сборки. И во время сборки автор рассказывает вам очень интересные факты о каждой собранной модели. И еще, на канале проходят постоянные конкурсы в каждом видео. Смотрите и подписывайтесь. Ну что ж, разыгрываем мы сегодня вот такие вот прекрасные наушники. Наушники очень хорошие, очень много положительных отзывов о них. В общем, наушники классные. Заодно я их уже заказал, придут, проверим, все, сделаем как надо. Значит, что же нужно для участия в конкурсе? Как всегда, все очень просто. Значит, первое, заполняем Google форму. Заполнили Google форму. Все. Следующее. Подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Второе. Подписаться на канал Пазл О. Подписывайтесь. Интересный канал. Очень классный. Пазлы собирает парень. Молодец. Третье. Третье. Надо сделать репост ВКонтакте этого видео. Ну и в принципе все. Подписанным надо быть на двух каналах. Сделать репост видео и заполнить Google форму. Еще желательно посмотреть видео на моем канале. Оставить положительный комментарий, можно оставить просто комментарии, можно писать любые комментарии. Я люблю читать ваши комментарии, отвечать на них, так что пишите в комментариях все, что думаете, все что хотите, я обязательно прочту и обязательно отвечу. Ну все, ждем. Результаты будут через неделю. В следующее воскресенье. В следующее воскресенье мы подведем итоги конкурса и уже узнаем, кто же стал у нас победителем. Ну а пока все, всем пока. В понедельник будет очередное видео. А на сегодня все. До новых встреч.